Здравствуйте, дорогие зрители. Сегодня мы продолжаем изучение курса по работе в программе OpenTunes. Сегодня мы затронем такую вещь, как система управления версиями. Что это вообще такое, и для чего оно нужно? Но прежде чем начать урок, хотелось бы провести некоторый ликбез и разобраться, что это за зверь такой, система контроль версии. И, и классически система контроль версии это такая программа, которая отслеживает определенные файлы или проект и запоминает промежуточные состояния содержимого этих файлов и позволяет пользователю вернуться в любую зафиксированную версию состояния файла или проектов целиком. И в случае косяков позволяет откатиться к нужной версии зафиксированной начать Современные системы контроля LS помимо просто функции отслеживания состояния также имеют довольно продвинутые функции для совместной работы множества людей над одним проектом, благодаря чему они очень широко используются в любых местах, где активно над одним проектом работает множество людей. Но наиболее.. Видные места, где они используются, это IT-индустрия и программное обеспечение. Те же свободные программы в подавляющем большинстве использу... для разработки используется та или иная система контроля версий. Итак. В OpenTools есть, даже в OpenTools есть встроенная интеграция с Git, но в нем, к сожалению, функционал. Давно этот не, не сопровождается, не разрабатывается, и почему-то у меня, как я его не пробовал настраивать, я так не смог заставить его нормально работать. Вот я почти год пробовал настраивать файл конфиги его для настройки, даже когда мне удалось с Гоем пополам это все сделать, настроить, запустить то я мог создавать, там появились куча проблем. Я мог создавать сцены, но редактировать их не мог. Из-за того, что он блокирует с помощью устроенной в CVN функции, блокирует сцены от изменений и, и не дает их редактировать. Я пробовал читать документацию и делал все согласно ей, но что там... Как я не пробовал, не настаивать, не нажимал никуда, не выполнял никакие функции, все равно я не мог заставить его редактировать свои сцены. И к тому же, как мне показалось, эта интеграция довольно полная сделана и довольно неэффективная. По количеству нажатий надо после сохранения сцены, также переходить в файловый браузер в OpenTunes и нажимать множество кнопок и делать для того, чтобы сделать комит зафиксировать его. Поэтому мне показалось, что использовать внешнюю программу будет если даже не проще, то не хуже, чем то, что есть в OpenTunes. Но сейчас, так как бесплатных хостингов под CVN уже почти не осталось и уже давным-давно умерли многие из них, то мы сейчас будем работать на предмете другой популярной ныне системы контроль-велсии GIT. Под него есть множество хостингов, начиная довольно известный, даже не особо продвинутый в IT индустрии Github, и есть также множество других, там GitLab, BitBreaket и множество других. И, и так как мы сейчас будем использовать не голый гид через консоль, довольно известную такую графическую оборочку под Windows. To да, Она есть как под Git, так и под Silverman, и также под Mercury. Поэтому есть, будет несложно работать как с AVN, так и с гитом одн одновременно. Ну, водная часть закончилась, теперь мы будем устанавливать гид. Так, первым делом открываем браузер. Так, что он открыл? Не зависло. Так, вводим гид. Ой. Что-то умывает. Так. Заходим на официальный сайт эм выбираем пункт домду выбираем windows и скачиваем нужную битности версию у меня система 64 битные установлена в китай загружаем ее нажимаем сохранить и потом запускаем, но ну, так как я уже установил ее, так что мы запустим уже, не будем даже устанавливать, загружать. Итак, запустим установку. Запускаем установщик. там потом все И вот появляется окно, появляется Nincenzia JPL, нажимаем Next, выбираем путь установки. По умолчанию у меня тут он уже был установлен, поэтому он выдает какое-то окно. Так, выбираем, тут ничего особо трогать не надо, но... Убедимся, что установлен Git fs. Желательно, чтобы он был установлен. В принципе, не, лучше не трогать. Нажимаем Далее, выбираем текстовый редактор. Можно оставить по умолчанию, так как мы мол, будем работать не с самим гитом, а с оболочкой Touch Tools Git. Но можно выбрать другой редактор. Здесь. Он выберет, как интегрировать гид. Либо он будет использовать входящий в комплект баш. Либо он минимально интегрируется в систему. Он будет доступен с помощью командной строки Windows. Либо полная интеграция. Будут все команды доступны из командной строки. Выбираем по умолчанию. Тут тоже. Вот здесь есть некоторая особенность. Windows по умолчанию и в Unix системах в конце окончания файлов имеют разные окончания файлов. Windows это CLFS, а в Unix системах в том числе и в Linux современных Mac, которые уже Mac OS X уже используется Unix-стиль. Opentunes, как я проверил опытным путем, тоже даже под Windows сохраняет файл в Unix-стиле. Это можно проверить в любом текстовом редакторе, который позволяет отображать неотображаемые строки файлов. Включается но вложение символов, отображать символ конца строки. Вот Opentunes сохраняет в Unix-стиле Суть в том, что чтобы не было такого, что когда один человек работает под Windows, другой человек работает под Unix системой, как Linux, например, или Mac, чтобы не было проблем с этим, git позволяет на лету рабочие файлы кондуктировать в соответствующий формат. По умолчанию он будет под Windows кон конвертировать рабочие файлы в Windows стиль lfs и а commit он будет уже в сам репозитории преобразовывать в Unix стиль. Также можно чтобы он извлекал файлы из своего репозитория как есть, но комит делал в Unix стиле. В принципе особой разницы так как в принципе можно выбрать по умолчанию но он будет дополнительно конвертировать тут тоже здесь как он будет совети изменения здесь он будет как он будет обрабатывать ситуацию когда в вокальном репозитории одни комиты на, на сервере и другие как он будет их объединять по умолчанию используется мяж, когда комиты наложатся согласно хрономическому порядку. Есть eBays, когда комиты будут, локальные комиты будут перезаписаны. Но лучше по умолчанию выбрать мелш. Ребейс в основном используется в особых случаях. И в основном теми, кто хорошо понимает что это такое как это работает здесь тоже по умолчанию ну и установка устанавливаем ждем ну что ж, сам гид мы установили когда мы откроем в любой папке или на рабочем столе контекстное меню то появится вот два таких пункта git Hell и Git Bash Hell зап... первый пункт запускает довольно такую простую графическую оболочку для Gita, в принципе можно ее использовать но она рассчитана явно для не новичков и терминал который позволяет уже выполнять любые функции с помощью командной строки в принципе можно этим обойтись но для удобства мы еще дополнительно установим tooltos git он у меня уже установлен в принципе в этом тоже нет ничего сложного так прежде чем вводим в поисковике Tool Tools переходим на официальный сайт Tool так нет это немного другая программа хотя она тоже работает также и ее тоже можно использовать но уже для serverend. интерфейс этих программ очень похож поэтому освоив одну программу и знав минимальное отличие того же гита CVN, можем <coughs> без проблем использовать то и другое. Скачиваем нужную битность, например, 64-битная. И также локализацию, тоже 30-битная и 64-битная. Также загружаем. Вот мы запустили установщик, вот тут пакет локализации. Сначала запускаем установщик, Так, у меня так как он уже установлен, уже другие пункты пошли, но тут уже нет ничего сложного. Вот так нажимаем далее, Так, ну, так-то по-другому, но ничего сложного тут не будет. Ну и дальше установим пакет, пакет локализации также очень просто. После этого должна появиться вот такой пункт, там где так, там где нет гид репозитория будет появляться просто. Так, перейдем уже к опентунзу, перейдем уже. Я уже далеко от темы ушел. Так, если нет гид то будет такой пункт «Скронировать», создать здесь скранирующие настройки «Справка о программе». Можно после установки он будет предлагать настроить его. Тут можно выбрать русский язык после установки пакета организации также желательно указать Имя и электронную почту. Желательно ее сделать такой же, как и тот хостинг, на который вы будете загружать свои файлы. После этого в принципе можно еще что-то настроить. У меня используется кастомный набор значков, которые ходят в комплект, поэтому. У вас, скорее всего, после установки будут значки другие, но это можно настроить. Так, прежде чем начать проект, хотя можно и после создания проекта, создадим гид репозиторием, заходим в проект штук проект, или можно для проекта в самом опентунте выбрать другую папку я. Настоятельно рекомендую выбрать другую папку, не связанную с OpenTunesStuff, чтобы не было проблем с потерей файлами канала при обновлении этого каталога. Так как тут еще дополнительно хранятся и конфиги, и некоторые другие файлы, локализация самого OpenTunes, поэтому желательно отдельно хранить. Так мы создаем. Git Так, нажимаем да. И вот если у вас в проводнике включено отображение скрытых файлов, то появится вот такая папочка. Значит, все создалось. Если мы от... уже нажмем контекстное меню, то тут уже пункты расширились. Ну что ж свевнем это и забудем запускать саму OpenTunes Запускаем Ну что ж запустили и начнем так нет нет нет нет нет не туда нажал Ну что ж снова. так нажимаем новый проект Если проект уже существует то Так, а нет, я немножечко не так сделал. Так, в принципе, можно не закрывать, Ж чтобы можно было желательно каждый проект помещать в отдельную папку. Так, один будет, можно в принципе и тут создать, а можно и просто переместить вот папку где-то. Ничего страшного, так, запускаем OpenTunes, выбираем новый проект, так, здесь тоже должна появиться такая штука, но что-то не появилось, тут, выбираем нужную папку и уже печатаем стаундаут на имя проекта и так далее. Ну, пусть будет тест. Так, желательно, чтобы не было балдака в файлах сцен. Лучше включить эти пункты, чтобы каждая сцена э кидала свои уровни не в одну общую файлу. Папку помойку да? в один каждое в отдельную, в отдельную папочку для удобства, так, создаем сцену, ну и в принципе можно, так, вот мы видим, что немножечко кривовато работает, виртуальные драйвера под Windows, поэтому оно немножечко с косяками работает, но в принципе вот мы видим, ну, нарисуем что-нибудь, нет, лучше что-нибудь получше нарисуем, там домик для примера, просто нарисуем, сохраняем, и вот, появился проект, и появились, и мы видим, что здесь кроме самих файлов, вот, больше сделаем, появились, вот, Значки по умолчанию их не будет, так как у меня здесь используется кастомная тема значков, но это не суть важная. Это значки означают, что файлы находят не отслеживаются гитом, значит эти файлы не будут фиксироваться им при операции Git commit. Ну, прежде чем. Но ну, чтобы эти файлы появились, их надо сначала их добавить в отслеживаемые. Так в принципе можно нажать просто фиксировать сам Tools Tools Sv предложит. прежде чем файлы коммитить, при, добавить файлы, но тут неудобность в том что файлы придется вручную вот так выделять хотя в принципе можно сделать вот так сначала добавить файлы потом уже делать комиты, но можно вот с помощью shift а выделить первый и последний и вот так выделить и одновременно же в том же окне зафиксировать надо сначала напечатать текст сообщений любой хоть, ну что угодно и вот нажать все. файлы уже появились зеленые кружки значит все все хорошо файлы все файлы добавлены уже индексированы и добавлены в сам гид также можно также тут при создании opentunes создается backup файл они нежелательны так как будет дополнительное место занимать Поэтому, чтобы файлов этих не добавлялись, можно добавить их в игнорированные. Выбираем пункт «звёздочка.баг» и нажимаем вот так. Ой. Ну им будет создан файл git -ignore. И будет примерно вот так все выглядеть. После чего файлы не будет отслеживаться. Я правда допустил ошибку. Файл удалился. Но сам git игn. Файлы в нем добавлены в нем в рабочие копии удаляться не будут. Они просто не будут попадать в сам Git репозитория это уже до самого графи графической оболочки. Tool Git. Так, мы хотим изменить файл. Добавим новых уровни. И сделаем некоторую простую ключевую анимацию. Вот, поражение. Вот. Получилась примитивная анимация сохраняем. но ну и видим тут желтенькое. в основном все зеленое, так как не сцены, не, точнее, не ни овни, ничего остального не изменилось, но где папка сцены изменилась и тут тоже видим, что желтые, оранжевые, точнее. можно также посмотреть, что же изменилось. С помощью такого пункта различия. И посмотреть, что же поменялось в, в нашей измененной сцене по сравнению с предыдущим комитом. Вот появилось, что вместо одного кадра появилось 46. 46 кадов. Вот да. Ну и появилась какая-то вот. Сами ключ ключевая анимация положения, но им поменялось время создания, время последнего изменения. Но, ну, в принципе, смотреть это не обязательно. Можно сразу же нажать фиксировать. Ш Можно где угодно нажать этот пункт. И сам свн точнее гид все зафиксирует так можно новую ветку создать но нам это пока не надо Там. напечатать что-то можно свободно что напечатать так фиксируем сохраняем можно посмотреть историю с помощью журнала и посмотреть, что же мы наделали. Вот. В том числе посмотреть отличия. Так, это... Так, это надо было, это как раз наш баг файл удалился, посмотреть отличия, в том числе и не обязательно самые последние версии файла смотреть, можно посмотреть конкретный файл, журнал его изменений. Так, нет, нет, нет. Ой, куда же я нажимаю-то не туда. Так, я не туда нажал. Но... Добавить... Если мы сделаем новый уровень, то мы добавим новую. Новый файл создадим фактически. Там мячик нарисуем. Ой. Конечно, не обязательно после каждого чиха делать комиты, но перед такими важными моментами анимация. Если не есть иск серьезно накосячить, чтобы невозможно или тяжело было вернуться назад, то есть смысл делать промежуточные комиты. В результате, вот сейчас, что мы сделали, это создали новый файл уровня и изменили сам файл сцены мы видим, что папка, где содержатся новые файлы, никак не выделяются. Вот новый файл появился, он вместо значка зеленого знак вопрос. Тут изменился файл сцены. Уже больше изменений пошел. можно в принципе нажать фиксировать, но есть некоторый нюанс того же Git. что измененный файл он по умолчанию уже отмечает, как добавлен, как готовый для фиксации, а вот новый файл он по умолчанию не отмечает, поэтому надо их отметить. Если файлов много, то тут надо использовать зажимать Shiftом первый и последний файл и потом нажать на галочку вводим сообщение любое либо же можно дополнительно нажать добавить тоже такое же будет, но по умолчанию галочки будут везде поставлены но это дополнительное нажатие, поэтому лучше сразу нажимать фиксировать ее. Создадим еще сцены. Или изменим. Так. Проклятые драйвера. Ладно. Мы изменили сцену. Точнее уровень изменили. Конечно, сцена тоже изменилась. В принципе, тут... Хотя... Кстати, когда мы редактируем уровень, то изменяется файл уровня. А вот сама сцена как раз остается неизменной. Но ну, она, конечно, изменилась, но изменения тут сошлись лишь к изменению времени, времени создания сцены больше тут, как мы видим, изменений нет. Так, можем сохранить, видим, патча. Вот сохраним патч там. сохранить вот такие у нас так вот изменилась сцена когда мы просто редактировали сам файл уровня Упс, в левил стрип изменение изменили рисунок но сам их щит мы не трогали поэтому сцена сама не изменилась но изменился файл уровня Закрываем. Вот здесь появил, изменился файл, так, просто нажимаем фиксировать, вспомним снова сообщение, сообщение желательно как-то осмысленно делать, чтобы потом было понятно, что когда D редактировалось и не приходилось долго вспоминать или определять по измененным файлам. Также мы можем, если есть много изменений, то мы можем их объединять. Например, мы можем это все объединить в один комит. Тогда в этом случае промежуточные значения будут утеряны, но. В некоторых случаях это довольно, может быть, полезно. Чтобы привести историю изменений в порядок, вот он предлагает название, или чтобы удалить некоторые промежуточные ненужные изменения, и, ну или других целей. В результате, три превратятся в один и история. Так... Три комита превратятся в один, и промежуточные значения этих трех комитов будут утеряны и будет только один комит с изменениями. но Нажатина этим особом не злоупотреблять. Ну и в следующем уроке мы уже будем разбираться, как уже все-таки не просто. В случае чего использовать этот как для простого бэкапа, а вот уже как эту всю систему контроль версии сделать для того, чтобы можно было работать совместно с проектом множество людей. На этом у меня все.